Ну что же, всем привет, с вами Макс, и сегодня мы с вами будем играть в Прожих Зомбоид. Прожих Зомбоид это достаточно хардкорная игра, в которой наша главная цель ⁇ это выжить. Но как нас даже в обучении уже наставляют на то, то что это просто история вашей смерти, не более, не менее. И в общем-то это будет пилотный выпуск, исповедь новичка, потому что проезд в у меня немного ни не ни мало, всего 7 часов, 7,5. Вот игра официальная, тут подпись версии игры 417816 Steam. Я думаю, это мало кого интересует, поэтому, возможно, я это вырежу, если я не забуду. Вот начнем мы с вами. Одиночную игру, возможно, в дальнейшем, если игра сильно зайдет как мне, так и вам, зависит от просмотров, от лайков, от комментариев. Если же вы что-то знаете по этой игре больше, чем я, вы можете мне советовать и в дальнейшем развитии, скажем так, в этой сфере по моему youtube каналу а именно по этой игре, то я буду вставлять ваши комментарии в ролики, и уже будем пользоваться вашими советами. Вот, я начну, пожалуй, на стиле игры Выживший. Для любителей сражений знакомым... знакомый игрокам по ранним сборкам Project Zomboid. Не уверен, что Выживший мне подойдет. Строитель более спокойный вариант игры. С акцентом на поиск лута и фермерство. Ну, кому это будет интересно смотреть, я даже не знаю. Поэтому я выберу Выживший. Что у нас Вестпойнта, Малдро, Риверсайд, Роу, Роузвуд. Твою мать, какие названия. Язык сломаешь. Маленький городок. Интересно. Роузвуд, да-да-да, и прочее. Давайте Малдро. Начнем на Малдро. Малдро, Малдро. Без понятия. Я знаю точно то, что э, перк-взломщик очень... Помогает в прохождении в игре самой, так как у него есть такая особенность, то что в машину садишься, у тебя ключей естественно нету, даже если они там есть, то это большая удача, вот, а этот перк позволяет как бы ее быстренько взломать, но у этого тоже есть свои нюансы, от машины очень большой звук. То бишь зомби будут сбегаться, но я думаю, в процессе мы совсем разберемся, и будет это не особо нам мешать, грубо говоря. Нам не хватает 6 очков навыков. Да, очень интересно. Я выберу, наверное, перк-курильщик, который относится к негативным. И неспешный водитель. Ну, потому что ездить в этой игре быстро это очень опасно. Так как в машине въебешься в кого-нибудь во что-нибудь. Неважно, будет это столб или другая машина, которая заброшенная, то машине, скорее всего, придет трендец, Если ты на быстрой скорости врежешься в нее. А из перков э, дополнительных mm -hmm. мы, наверное, ничего не выберем. Каластрофоб, невезучий, неорганизованный, повышенный аппетит, слабый слух, Соня, астматик, гемофоб, боязнь крови. Вот это можем взять. Я думаю, это особо нам мешать не будет. В общем-то, у нас еще четыре очка навыков осталось. И, наверное, перемещает предметы быстрее. Шустрый навык возьму. И книголюб. Книголюб, потому что нам надо будет читать книги постоянно. Женский. Ну, это какая-то азиатка. Я даже не знаю. Альфреда Греко. Я думаю, нам-то не нужна. О, чисто, Мужик с завода пришел Лег спать Проснулся Хуяк уже зомби апокалипсис Джамал Денни хм. Ну в принципе Можно его Оставить таким какой он есть Ну чуть потемнее Сделаем И возможно Господи Ну это как горшок Какой то я даже не знаю ё металлист Афро Давайте афро оставим Не знаю почему, но пусть будет афро а Настроек мира я никаких не делал Потому что, во-первых, я не знаю, где их делать Как бы, вот И В этом выпуске мы с вами Как можно дольше попробуем выжить Опять же Моих навыков не хватает для того, чтобы в этой игре полноценно развиваться, и я прошу помощи у вас. Если вы действительно хорошо разбираетесь в этой игре, без рофлов, без прочего, вы можете мне очень сильно помочь в продвижении контента, продвижении роликов и, собственно, в опыте игры. Я буду вам благодарен. Нас встречает вот такая вот иконка в Учебник выживания Я думаю, что нам особо это сильно не понадобится В ближайшее время Пока я не пойму это окончательно Карандаш, я знаю точно, что на карте нам надо будет отмечать курс шития, я думаю, что это бесполезно Но ну, заплатки клеить, я не знаю Шить, банк, козировка, бутылки воды Вот это нам надо Крекеры, маряна, соль, спагетти Сушеная белая фасоль ну, я думаю, в принципе, это может пригодиться. Мы оказались в каком-то домике. Ага. Консервы. Нож для хлеба, пустая красная кружка, роскошная тарелка. Я думаю, это особо нам не пригодится. Морковь, горох, кухонное полотенце. Так, кастрюля. Деревянная разделочная доска, кухонная шприца, лопатка, прихватка. Ага. Ветчина. Ладоси ничего, хотя он работает Зачем ты работаешь? Одеколон, пинцет Для изучения ага. Вот это нам понадобится Потому что, скорее всего, где-то нам Придется все-таки разбить Окно И не один раз, я думаю И нам это очень даже поможет Чтобы вытащить это все Мне вот интересно, есть ли тут зомби? У нас радио играет на весь дом. Кроссворды. Вот это нам тоже понадобится. От скуки это очень хорошо лечит, насколько я знаю. О, креслица. Хорошая креслица. Бикини. Ну, я думаю, нашему заводчанину это не понадобится. Наушники. Тем более... Кроссворда. Набор для шитья. Вот это, кстати, понадобится. Очки для чтения. Не уверен, что... Не, ну, если я какой-нибудь сварщик, то, конечно, понадобится бинт. Вот это нужно. Зубная паста, макияж, мыло, пинцет, полотенце, туалетная бумага. Заглушать кашель и чих. <релет> <релет> ну, допустим, вдруг я заболею. Газовый ключ. А вот наше первое оружие. Спрей для волос, макияж для глаз. Ну, не знаю, если бы тут можно было, конечно, совмещать э, между собой как спрей, так и зажигалку... А зажигалка нам бы понадобилась, потому что у нас э, дебаф-курильщик. Вот. Ну, будем искать по мере поступления проблемы. Веревка изолента лампочка-изолента, я думаю, пригодится 100%. Лампочка, я думаю, что не особо. И туман на улице. Ни хрена не видно. Зато видно вот этого ходячего. Я предлагаю нам Заняться чтением, поскольку, но ну, не особо-то это сейчас перспективно. <coughs> Выключим телек, все равно ничего на нем не идет. И чтение, чтение, чтение. Чем бы скоротать время? У нас тут была книжечка по шитью, авось где-то пригодится. Вдруг он будет лучше залатывать. Залатывать? Правильно ли это звучит? Ну, короче, зашивать свои раны. При нужде читать. Пока мой персонаж читал, уже подошел зомби, который меня увидел. Я думаю, что мне стоит отойти наверх. В лучшем случае в спальню дверь закрой. А, вообще, когда он проберется сюда, надо бы его, конечно, приструнить, грубо говоря. Вот. Но мы продолжаем пока читать наши курсы шитья. Вот. Угу. Окно он уже разбил. Плохо. Но, насколько я слышу, он выше не поднимается. Поэтому мы с вами продолжаем читать, набираться опыта. Непонятно, какого непонятно, зачем. Вот. А пока с вашего позволения я выпью водички. Взволнованность, легкий голод. Легкий голод, мы с вами сейчас перебьем. Перекусом у нас есть банка газировок, крикеры. Крекеры, наверное, крекеры и марина... маринара. Даже не знаю, что это. Так, остановите-ка. Эм, спагетти. Сушеная белая фасоль. Ладно, давайте съедим это. Легкий голод. Ну, допустим, давайте крекеры тогда съедим. Авось нам это поможет. Туман, кстати, прошел. Легкий голод до сих пор у нас висит. Давайте сидим. Маринара. Видимо, я не все в этой жизни видел, что я, я не знаю, что такое Маринара. Пойдем. Блять, как же ты близко был. Чертильник. Джинсы, футболки. Футболка. Ага Так, а почему тут кровь, вопрос А, то есть она с... Со второго этажа сюда перешла Это кровь Тут у нас товарищи Гуляют, отдыхают угу. Тут еще трое Не уверен, что мне надо Ага, это прачечная В которой мы были уже Значит нам надо двигаться дальше Потому что время, как я вижу, уже темнеть начинает, но это место, конечно, было бы идеально для первой, грубо говоря, базы, ночлежки, не знаю, как выразиться. А я чувствую, что сейчас, если я перелезу через этот забор, я увижу очень много товарищей. Ну, в принципе, так оно и получилось. Непонятно какой Но мы их всех убили Желательно бы часы найти Бюзгалтеры, во, Часы На левое запястье Не знаю почему на левое Может потому что я сам лишу Черные кварцевые часы Нож для конвертов Ну авось понадобится У этого шея походу перебинтована Видимо это А это наверное база выживших и он живой Какой-то ты странный Попорциональности Я думаю тебе стоит Обратно лечь Что у тебя за череп такой Тугой Даже не знаю Не тугой Но в общем не суть Будет смешно Если тут будет сигнализация Открыть дверь Разобрать Ага Тут еще Сзади дома Мадемуазель Мадемуазель Которую нам надо бы. Ага. А она тут не одна. Ковбой. А, это баба. Это все бабы. Ну, их нам надо э, всех приструнить. Слушай, ты там так яро обрываешься. А у нас еще товарищ ползет. Кто-то еще есть? Ага. Понятно. Как он интенсивно бьет-то по ней. Я думаю, что мне надо отсюда бы свалить. Время 6 часов. Ё-моё. Ну, с такой толпой, я думаю, что медикаменты. Вот это нам надо. Там всего один зомби. Один. Mm -hmm. Еще и как назло закрыто все. Но это вот просто мое везение, которое просто ни с чем не сравнимо. Я думаю, что мне надо просто отсюда сваливать. И все. Есть хорошая машинка. Но не факт, что, блять, как же их много. Сядешь? Не сядешь. Надо сваливать. Опа. Умеренное напряжение. То есть ты уже устал. От чего? Устал бегать? Ага. За мной не такая... Маленькая толпа, скажем. Увязалась. Я даже не знаю, что с ней делать. Но будем как-нибудь пробовать отрываться. Не уверен я, конечно, то, что у меня это получится Потому что толпа не маленькая, Опять же И вот этот товарищ Мертвый Ага, еще, еще Еще То есть я в тупике Ну Определенно Как же выживать в этой игре? Я не понимаю, когда тут столько зомби Они тебя видят буквально сразу Сердечко пошаливает. Еще тут, еще тут. Я, конечно, все понимаю, можно на корточку там бегать и прочее. Но я думаю, это особо не спасло бы меня в этой ситуации. е моё Как же вас много. Везде, причем. А шалеть. Возможно, ты будешь моей счастливой малышкой, которая заведется. Так, замкруйте все двери. Заломать замок. Бензина у нас, конечно, маловато. О! А, зачем ты вышел? Блять, сядь обратно. Еб твою мать. Все, это, это, это до связи. Я так понимаю, я просто умру сейчас. Критическое состояние, агония. Все. Вот и подошло мое первое выживание к концу. Фиричника, конечно. Но опять же это был пилотный выпуск. И буду я набираться по мере своего пребывания в этой игре. Больше опыта. И Будем уже с вами что-то по-другому делать, грубо говоря. Ну а с вами был Макс, всем спасибо за просмотр, надеюсь вам было интересно, и всем удачи, всем пока.